Народ, всем привет! Честное 30-летие на канале. Я хотел бы разыграть 10 тысяч монет среди вас. Условия максимально простые. Написать комментарий, который будет содержать ваш игровой ник, а также поставить лайк по данным видео. Больше для участия ничего абсолютно не требуется. Даже не требуется присутствие на стриме, пусть список победителей будет висеть в группе ВКонтакте. Ну, естественно, можно будет посмотреть видео. Честность розыгрыша гарантируется. Все происходит в прямом эфире через специальную программу Randomizer. Розыгрыш на фунас отвита 24.07 на стриме в ВК и на Ютубе. Бой распространения информации о данном розыгрыше поддерживается, но не влияет на результаты. Кому интересно, честность розыгрыша подтверждена по ссылочке по данным соответственно видео и в розыгрыше ВКонтакте. Все это можно спокойно найти. Любые подписки, нажатия колокольчика не запрещены. Пока-пока. Увидимся на стриме.